В день вешний вы особенно красивы. В глазах свет солнца, а в душе уют. И праздник этот, чем не перспектива, достоинство все ваши подчеркнуть. За мудрость, доброту и нежность вашу Сегодня мы поднимем свой бокал. Желаем, чтобы каждый день наставший У вас улыбку счастья вызывал.